Всем привет! Вы на канале Экокорзина Турал. Сегодня я покажу, как я крашу бумажную лозу в ровный и однотонный цвет, без разводов. Если интересно, эта тема, смотрите ролик дальше. Итак, для покраски мне понадобится емкость. Трубочки, которые я кручу сам из чистой газетной бумаги. В каждом пучке 100 штук. На спицу 1,5 миллиметров. Ширина полосы 8,4 сантиметра. Колера это у меня алый и зеленый. Вода. Пропитка это у меня фирмы Биотекс ЭкоСауна ЭкоЛак. и эмаль для радиаторов фирмы Лакром. Ну, конечно же, кисти и столовая ложка. В пустой стакан кладу полторы две столовые ложки пропитки и одну ложку эмали эмали много не добавляйте а то трубочки будут ломаться при плетении Откладываю ненужную в сторону и размешиваю эмаль с пропиткой. Предварительно взболтав колер, добавляю его до нужного мне оттенка и следом вливаю 50 мм воды и снова размешиваю. Открываю пучок трубочек и начинаю красить кистью. Главное не жалеть раствора. После покраски оставляем сушиться наши трубочки. Но это не все, в дальнейшем их ждет обработка и увлажнение, поэтому ждите следующих роликов. Ну и для зеленого цвета повторяем все то же самое, но зеленым колером. Показывать покраску зеленых трубочек я уже не стал. Вот такие красивые алые трубочки у меня получились. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока!